У Толстого его любимые герои умеют молиться. И вот эта тема молитвы, она звучит в характеристике разных персонажей Толстого. В том числе, это не только Книжна Мария, которая с самого начала романа показана как молящаяся, умеющая молиться, и такая одухотворенная да, натура, но и такой герой, как, к примеру, Николай Ростов. И такая героиня, как Наташа Ростова, в частности, вот в трудные минуты своей жизни. И когда Николай встречает княжу Марию, он э, думает о ней, и ему хочется э, разобраться в своих чувствах, в своих взаимоотношениях и с Соней, и с княжной Марией. И он думает...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 И умиленный воспоминанием о книжней Марии, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы были у него на глазах и в горле, когда в дверь вошел лаврушка с какими-то бумагами. «Дурак, что ты лезешь, когда тебя не спрашивают», – сказал Николай, быстро переменяя положение. И дальше выясняется, что как раз вот после этой молитвы приходит письмо от Сони. И... Он радуется, потому что Соня да, как бы возвращает ему его слово. Он радуется, потому что он э, связан по рукам и ногам своим словом перед Соней, обязательством перед Соней. И он молился, то, о чем он молился, с уверенностью, что Бог исполнит его молитву, было исполнено. Но Николай был удивлен этим так, как будто это было что-то необыкновенное. И как будто он никогда не ожидал этого, как будто именно то, что это быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от Бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности. Значит, вот таким образом интересный очень эпизод, как Толстой показывает, что сбывается желание Николая Ростова, Соня как бы освобождает его, и таким образом Николай может исполнить свою мечту, он может жениться на Маре. Мы видим в этом эпизоде, который происходит уже в начале четвертого тома, мы видим, что Николай, который, в общем-то, является у Толстого военным человеком, человеком, ну, не, не очень таким одухотворённым, он вдруг проявляет свои лучшие качества, потому что в этот момент он влюблён, он влюблён в Книжную Марию, и он жаждет жениться на ней, и как бы вот в этот момент он оказывается ей духовно близок, потому что он тоже способен молиться, он тоже способен подняться до каких-то своих духовных вершин.